Чтобы самолетик залетел в домик, нужно, чтобы бегемотик открыл ротик, а птичка-синичка похлопала крылышками. Но есть способ проще. Тёма – это детское питание, которое понравится малышу. Да? Тёма. И малыш скажет «да». Все люди, что делают жизнь несчастной. А вот это я возьму. Опасный. Что если бы это можно было изменить? Фильм Netflix. Тетрадь смерти. Человек, чье имя записано в этой тетради, умрет. Приступим. Ты бог смерти. Да. Что я могу делать с этой тетрадью? Впиши имя и увидишь. Она раскроет мне несколько преступлений. А все преступления. Думаешь, я спятил? Спятил, но недостаточно. Мы можем изменить мир. Основано на международном феномене Убийца взял на себя ответственность за четыре сотни смертей И хотя мы не знаем, как он убивает своих жертв Мы знаем, что он не всемогущая сила Он человек Как мы с вами Ты тот, кто взмыл к солнцу А я прослежу, чтобы ты сгорел Мы больше не хорошие люди Надеюсь, ты знаешь, что делаешь 25 августа Грядет правосудие Уверяю, ты не выживешь Лайт Умирает Им нужен Бог И они его получат Тетрадь смерти С 25 августа только на Netflix.